Поехали дальше. Вот такой почерк взяла. Взяла его неспроста. Сейчас тоже посмотрите на него и подумайте, что здесь есть от интегративного и где здесь стоит интегративный. Двигаемся дальше. Да. Здесь много всего. Сразу скажу. Здесь много. Мне он очень нравится. Я, может быть, рассказывала уже эту историю, как ко мне попал этот почерк. Забыла имя, фамилию того, кому он принадлежит, но он тоже проводит всякие онлайн и офлайн мероприятия. Профессиональный тренер по личностному развитию. Какое-то время преподавала в Школе Танцев в том числе. И мы делали статью для вебинар-маркета. Если читали мои статьи, на сайте у меня то про стиль обучения. У меня была статья, и мы там делали конкурс. Нужно было угадать, мне выслались почерки, нужно было угадать, вывешивались там фотографии по моим описаниям, кому какой почерк. Я специально сказала, не надо мне говорить, где чей почерк, чтобы мне не было соблазна залезть в интернет, почитать и как-то немножко сделать свое описание человека более субъективным. Те почерки, которые мне стали присылать, но они слишком простые, слишком стандартные. Скорее всего, мне было бы не так интересно, потому что жизненный опыт меньше у человека. Неважно, там, какой возраст, картина жизни не так оформлена. Когда человек делится на черное и белое, во всех оттенков он не видит. Как можно учиться у такого человека? Ну, как-то вот так, наверное. Я подписала, вот мне присылали, я уже сижу, я чуть ли плакать, хочется думать, ну, все, у меня статья запорота. Потому что почерки практически одинаковые, очень стандартные, даже слишком стандартные, очень схожи по качеству, чтобы кого-то так особо выделить даже. И тут уже в самом конце мне присылают вот именно этот почерк. Я такая, боже, мне не важно, чему он учит, я хочу у него учиться, То есть вот посмотреть на эту картину. Так, что у нас в комментариях? Живой почерк, двигаемся дальше, да, цикличность, правый наклон, динамичное движение, организация гармонична сбалансирована, цельная форма букв, несмотря на быстрый почерк, движение с размахом. А Женя, стоит ли здесь доминирует средняя зона? Не совсем. Давайте начнем с того, что доминирует ли здесь вторая потенция. Давайте начнем с этого. Да, доминирует среднюю зона и заметно вертикальный разброс. Это получается у нас как масло масляное. Немножко не то. Что-то сразу прям какой-то колокольчик включается. Так что сейчас еще раз посмотрите, что здесь доминирует из зон букв. И вообще доминируется здесь вторая потенция. Ну, может быть, с точки зрения визуальной. Не такой красивый, как предыдущий, но он эстетичный и он высокого уровня, что для меня было прямо вот так. К нему учиться, да, от него можно очень много научиться. Как он видит, как он преподносит информацию. Да. Вот, вот ключевое здесь не совсем доминирует. Она здесь есть. Но она здесь не ключевая. Здесь слишком быстрое движение. Здесь организация не от второго. Организация здесь от четвертого, от рационального. Даже где-то в форме мы можем вот увидеть по буква Б. Так логики пишут. От рацию больше здесь идт. Интегративный здесь он не на первых позициях. Здесь идет движение с организацией. Примерно практически 50 на 50 уровень. Но это не от интегративного. От интегративного здесь есть вот цикличность. Здесь есть. Так, вот, смотрю табличку. Третья. Да. Она здесь не доминирует, она здесь есть которая также дает вот все вот эти положительные вещи. Движение все-таки здесь быстрее, чем у интегративного. Все-таки оно здесь быстрее. Чуть больше от интенсивного оно идет. Но интегративный есть. Именно в этой настроенности на людей идет вот больше третья позиция, я его вот вижу, естественно. Оно здесь есть. Вот хотела тоже показать вам для примера, чтобы вы понимали, что, естественно, не всегда оно будет на первом месте, может быть где-то как дополнительный. То есть мы сейчас разбирали, когда оно доминирует, когда больше, больше, больше, больше всего почерки, когда является основной потенцией, но может и не являться, не доминирует. Здесь движение, но не от интегративного, слишком быстрое интегративного. Здесь уже больше импульсивного движения. Вот эта мягкость, вот эта сглаженность, она есть. Теплота от второй потенции здесь перемешивается.